Комплекты цанг тип 0762 стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическими хвостовиками цанговых патронах. Конструктив самих цанг предложен в 1973 году компанией Regafix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN и ISO. Эти цанги со сквозным отверстием и двумя зонами зажима. Размерно существует несколько линеек ЦАНГ стандарта ER с различными диапазонами диаметров зажима инструмента. Для удобства наборы из каждой линейки могут иметь различное количество ЦАНГ в комплекте. При установке ЦАНГ необходимо соблюсти очередность. Сначала зацепляясь за эллипсную проточку, ЦАНГа вставляется в гайку, и только после этого